я вы я вижу сны оставьте если начертано судьбой пиши страница за страницей страница за страницей и смерть лишь остановит этот барет. на той поляне я совсем один на сне, как будто нет преграды сны реальность как будто предначертано судьбой любить как будто кто-то надо мной стоит, и все тут. И птицы стаями кружатся предо мной, Перелетая с дерева на дерево, танцуя. И мы с ней за руку так весело. Постой. Но кто она? И кто скрывается под псевдонимом «Я»? А старконечная звезда зажглась, Оберегая волнами, впиваясь, Оберегая смысловые переклички. И беспощадно расставляет точки И. Не ищи меня, милая, в мире, в мире нету похожего. Если любишь, прости меня за надежды разрушены Кто меня изваял, ведь того уже нет, кто меня изваял, тот давно уже спит среди сотен других. Я влюбился в тебя. Среди тысячи дней мне нужна только ты, вся. Я тебе напишу миллион слов любви. И пока буду жив, ты увидишь их все. То, что выбрал тебя, то судьба на пути. Я как мальчик-звезда из той сказки тебе. И на этой земле я себе подписал каждый день ждать конец. Приговор к смерти есть. И тот образ твой в свет Мне надежду дает, Что наступит тот день, И мы вместе споем. Но не грустным финалом, Как они нам твердят, А чудным интегралом, Что в тетрадке распят. Мы с тобой не уйдем, Мы останемся здесь, Счастье наше сплетем, и забудем пролезть. Если я ошибаюсь, и ты любишь другого, Ничего тут такого, ничего тут плохого. Я ведь тоже люблю многих разных других. Это просто смешно ведь, думать все об одних. Но в минуты тоски, когда мне тяжело, Тот ноябрь, и ты мне милее всего. Этот миг не забыть мне уже никогда. Я отдался тебе И ушел в никуда Хочешь верь, хочешь нет Вот прошло много дней Я не знаю ответ И пройдет много лет Даже если не скажешь Буду помнить о ней О любви, что я ждал Двадцать восемь веков В лабиринтах блуждал Бесконечности снов Как в глазах всех людей Я искал ту тебя И нашедший ушел Навсегда в глубь себя Так каков же итог Этой пьесы без нас Кто принцесса Кто принц Ну и кто здесь король Почему всю неделю проведя в тишине Я пишу гимн любви для тебя Как к жене Либо это судьба И нам вместе лететь Либо я просто псих Одному мне гореть Мне по правде уже и не хочется знать На тебе, уж поверь Не смогу я солгать Но в минуты тоски Когда сердце щемит Думать все о тебе Это больше, чем жить И похоже на то, как парить в облаках Как свисать вниз башкой Как мечтать без преград Как отдать все за звук Твоих губ, твоих губ как забыться от ласк Твоих рук, Твоих рук. Я больше не по части манифест, Я все сказал, совесть моя чиста, И дальше буду жить без этих тестов, И навсегда ко мне пришла эта весна. Если обманут чувства, даже ты, То все одно здесь вечная оказия, и я обманываться буду только рад. Если найдут, пристрелят, разопнут, то все логично. Сам того хотел. И надо думать было головой пораньше. Я больше не по части манифест. Я не хочу ни с кем и никогда дружить. Была бы воля и любить бы тоже. Но что обманывать себя? Ты знаешь все. Я чувствую себя ходячим трупом. И в то же время птицу с душой. Наполнены и переполненный тобой, и я не знаю, что мне делать в этом положении глупом. Седьмой страницей я закончу этот цикл, Где рифмы есть, но больше так, от скуки. Ты знаешь, я хотел бы этим летом быть с тобой, Если не вместе, то хотя бы вросик. Такая двойственность меня порядком лечит. Как будто ты во мне, а я в тебе. Не знаю, грустно там тебе или не грустно. Вот мне здесь жутко скучно, по Ты дай контакт. Я напишу. Я позвоню, приеду. Мне чем сложнее, тем сладость, поверь. А если ты меня считаешь жутковатым, и, и незачем считаешь нам тут петь, и напиши не бойся не заплачу хотя что брать заплачу это да но только не молчи прошу мило франлинцы